Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов, в том числе и новогодних. Как видите, я уже украсила свою кухню, но сегодня у нас будет не совсем праздничный рецепт. Точнее, этот рецепт можно приготовить и на праздничный стол, и просто так, потому что это пирог с грушами. Самый главный ингредиент у нас сыр рикота. Нам понадобится примерно 200 грамм. Яйца 4 штуки. Груши, примерно 3-4 штуки, 100 грамм сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, примерно 180 грамм муки и сливочное масло, примерно 120 грамм. И сначала нам нужно нарезать груши на дольки. Здесь кожуру у груш можно не снимать, если у вас груши с тонкой кожурой, но если кожура слишком толстая, то ее, конечно, лучше очистить. Груши нарезали, теперь берем форму для запекания, у меня силиконовая. Кладем туда немножко сливочного масла. Масло нужно отрезать примерно 20 грамм и потом поделить это на маленькие кусочки. Теперь насыпаем сюда же в форму примерно 1 столовую ложку сахара. Распределяем сахар вот так вот. И теперь сюда же в форму мы выкладываем грушу. Класть можно слегка внахлест, чтобы закрыть вот эти вот все дырочки. Примерно должно получиться вот так. Ну что? Груши подготовили, теперь займемся тестом. Берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Яйцам насыпаем сахар и слегка взбалтываем их венчиком или миксером. Теперь добавляем к яйцам сливочное масло. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, то есть оно должно быть мягкое. Мы добавляем примерно по одной столовой ложке и каждый раз хорошенько вымешиваем тесто, иначе яйца могут свернуться. Теперь даже отправляем сыр рекота и хорошо перемешиваем. Тесто уже, мне кажется, очень вкусным, потому что там нежная рекота, сливочное масло и сахар. И теперь на последнем этапе мы добавляем муку вместе с разрыхлителем. И я буду это просеивать через вот такой вот хит. Теперь это все перемешиваем, и наше тесто готово. Вот такое нежное тесто у нас получилось. И теперь мы это тесто выкладываем сверху груши и разравниваем лопаточкой. Ставим наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 45 минут. Вот такой пирог у нас получился. Мы с вами достаем его из духовки и даем немножко остыть в форме, ну примерно минут 40. Наш пирог немножко остыл. Теперь мы лопаточкой вот так вот проходимся по краям, чтобы ничего не прилипло. Теперь вот так вот кладем на форму тарелку. И аккуратно переворачиваем. Вроде получилось. Поднимаем форму и красота какая! Ну что, друзья, наш пирог готов. Если честно, я такой пирог уже делала, поэтому я знаю, насколько он вкусный. Но сейчас мы все равно с вами вместе его попробуем. <сос contempor> идеальный грушевый рекотник. Он такой в меру влажный, сочный, легкой кисминкой, в меру сладкий. Просто, мне кажется, это идеальный грушевый пирог, который только может быть. Обязательно его приготовьте, пока груши еще не закончились. Если рецепт пирога вам понравился, обязательно поставьте лайк. Ну, а еще лучше напишите комментарий, подписывайтесь на мой канал. Будем готовить очень много вкусной выпечки. Пока!